Всем привет, с вами Макс Репьев и сегодня у нас еженедельные новости. В прошлый раз мы с вами начинали с новостей Сочи, сегодня начнем с Дубая. Первая новость. Эмираты вошли в топ-10 лучших стран для экспатов в рейтинге экспат-индекс. А точнее они попали на второе место. Первое место занял Бахрейн, вообще Саудовская Аравия, Оман вошли также в десятку. И это действительно хороший показатель. Сингапур, если интересно, занял на третье место. Значит, почему попали на второе место? Экспаты довольны легким получением визы, местной бюрократии и повседневным знанием английского языка. На самом деле, вообще для русскоязычного человека английский язык в Дубае особо не нужен, потому что огромное количество русскоязычных людей приехали сюда, они организовывают нетворкинги, снимают яхты, вот эти вот устраивают тусовки. И на самом деле, если выйти вечером на Дубай-Марину или, например, на Пальму, то это такое ощущение, как будто ты попал в Адлер. Поэтому на английском языке я здесь практически не разговариваю. Даже на Бале я разговаривал на английском языке больше. Здесь я его практически не использую. Ну и действительно хорошая комьюнити, хорошие условия для жизни. Вообще, в принципе, в Дубае создано, в Эмиратах в целом. Поэтому экспаты любят, экспаты едут. И вот, как видите, по всемирному рейтингу попали на второе место. Вторая новость. Впервые за 33-летнюю историю всемирный женский саммит состоится в Дубае. Саммит, значит, объединяет женщин-лидеров из 70 стран экономик, развивает сотрудничество и долю женского участия в экономику. На самом деле новость лично вот в нашем контексте говорит нам о том, что Дубай начинает устраивать мировые форумы у себя на домашней арене. И люди приезжают теперь сюда со всего мира для того, чтобы поучаствовать в этих саммитах и организуют их здесь. Дальше, я думаю, что мы увидим больше. Не очень хорошая новость. Второй по величине, значит, банк Дубая, Emirates NBD, начал блокировать инвестиционные счета россиян. Инвестиционные счета россиян. россиян. То, о чем сообщил банк, означает, что российские клиенты Emirates NBD больше не будут получать по своим портфелям никаких выплат. Ни выручки от продажи, ни дивидендов, ни кулонов. Говорит источник Forbes. Эта ситуация на самом деле произошла больше под действием антироссийских санкций, корни у нее растут из Европы. И я вот прям хочу уточнить, что это не банковские аккаунты, где лежат деньги у людей и они на них покупают молоко, хлеб или еще какую-то историю. Это именно инвестиционные счета. Поэтому не нужно здесь путать и больше, как кроме Emirates NBD, пока еще не сообщал о том, что они собираются какие-то счета блокировать. Если хотите более подробно разобраться в этой истории, то я оставлю вам ссылку внизу в описании на Forbes, почитайте. Но там, в общем, история идет о том, что корни растут из Европы, антироссийские санкции и так далее и тому подобное, в ВНЖ европейское там, или гражданство. В общем, если вам эта тема конкретно интересна, вы можете прочитать. Но еще раз повторю, что это именно инвестиционные счета, а не обычные банковские аккаунты. 16 апреля один из крупнейших застройщиков Дубая, ЕМАР, ну то есть по сути мы вот сегодня снимаем, значит у нас это завтра должно произойти, организует выставку недвижимости. На выставке значит, будет рассказана информация о новых проектах, будет рассказана информация о проектах, которые уже построены и будет значит, делиться о своих планах о развитии города. В общем, обо всем, обо всем. Ну, естественно, они расскажут, чем они отличаются от других, поделятся своими цифрами, какой-то аналитикой, статистикой и видением Дубая в дальнейшем. Поэтому, если вы сейчас находитесь в Дубае, то welcome, вы можете посетить данное мероприятие. Новый проект, господа, на пальме Джумейра SLS Residence by Roya. Никаких номеров отельных, только 113 резиденций. Виды на Пальму, но и само по себе расположение тоже уникальное, поэтому, если интересно, обращайтесь за подробной информацией. И все это еще будет с просторными террасами. И, значит, скоро, через два, получается, дня, Ямар 18 апреля, значит, поступит в продажу Бичфронт. Бичфронт, на самом деле, это действительно уникальная локация, которая находится между Дубай-Мариной и Пальмой. То есть Дубай-Марину и Пальму знают вообще во всем мире и не нужно никому рассказывать. При этом это спальный район между ними двумя. То есть вы можете пользоваться инфраструктурой как пальмой, так и мариной, но жить вот значит в своем таком вот комьюнити на искусственном острове. У вас из дома, как вы выйдете, сразу будет собственный пляж, рядом круизный терминал, Skydive в Дубай и при этом нет вот этой вот лишней движухи, которая создается, например, на Дубае в Марине вечером, вот из столб туристов там и так далее. Спальничек, но рядом с инфраструктурой а, На самом деле на бичфронте все очень быстро раскупается И любой старт продаж 10 минут башня раскладана Поэтому, господа, если есть желание, вы можете изъявить значит, свою заявку И мы вот попытаемся вам что-то выбить Ну и также у нас есть предложения в уже готовых бичфронтах Ну именно я имею в виду в зданиях, так просто проще вам объяснить Поэтому если хотите что-то приобрести там, то welcome, все это есть Теперь мы переходим с вами к новостям о Сочи и тоже не очень может быть хорошая новость, но ее следовало ожидать и скорее всего у нас придет конец ипотеки под 0,1%. Центробанк значит, начнет вводить ограничения по ипотеке с экстремально низкими процентами, ставками с 30 мая. И это как раз-таки касается тех самых ипотек от застройщика под 0,1%. И сам банк сказал, что выдать такую ипотеку, они, значит, накидывают стоимость квартиры 20-30%. Отсюда и рождается та самая ставка в 0,1%. Почему они решили это все сделать? Потому что это искажает статистику и не дает понимания, как, как анализировать рынок, как улучшать, в принципе, ситуацию на нем и как правильно выбирать инструменты для взвешенных вот решений. Поэтому они планируют значит, отойти от этой истории. И на самом деле мы очень многим нашим клиентам вообще говорили, что ипотека под 0,1% это не более чем... вот ну Такая маркетинговая уловка, что ты всего 0,1% платишь, но сама по себе квартира у тебя стоит сильно дороже. Но народ на это шел, народ на это был готов идти. И сейчас, если люди хотят приобрести себе такую квартиру, в Сочи они есть, например, то вы можете этим воспользоваться. Знаете просто, что скорее всего эту вот лавочку могут прикрыть в ближайшее время. Но опять же, честно, лучше взять обычную ипотеку, самое главное посчитать. И скорее всего она просто получится выгоднее. Но это дело каждого. Если есть желание, просто знать, что она, вот, скорее всего, скоро закончится. Власти Сочи, значит, планируют разработать единую платформу сервисов для отдыхающих. Что на нем будет конкретно предоставлять, пока не очень как-то понятно. Статья вышла у нас на Коммерсанте. И, значит, в проект включат производителей и поставщиков продуктов питания, оборудования, мебели, транспортных и коммунальных услуг, научно-исследовательские институты и образовательные учреждения. В общем, хотят сделать что-то в едином месте для того, чтобы вы комфортно жили и отдыхали в Сочи, но что конкретно пока еще не расписали. В общем, есть статья на «Коммерсанте», вы можете зайти ее посмотреть, и если вы ну, добьетесь до истины и потом значит, напишите нам это все в личку, то мы вам будем очень благодарны, если вы вот расскажете, именно что конкретно они хотят сделать. На федеральном уровне снова обсудят арест 11 тысяч земельных участков, господа. Эта тема на самом деле идет уже с 2021 года и те самые участки, которые незаконно а, были приобретены в Нацпарке. Значит, цитирую. «Осталось выбрать время» чтобы собрать всех и найти выход из ситуации. Людям надо дать понятные ответы. Сохранить природу, конечно, необходимо, но не путем фактического отъема частной собственности», сообщил Дмитрий Гусев. Депутат напомнил, что в этом году утверждается генплан развития Сочи до 2044 года. И если вам интересно, то в прошлых новостях мы о нем рассказывали, можете посмотреть. А вот люди как раз-таки пока еще не получили информации по своим участкам, что вообще с ними будет. Напомню, следствие полагает, что с 1998 по 2021 год по подложным документам купли купле земель в Сочинском национальном парке было незаконно приобретено 11 тысяч земельных участков общей площадью ну, практически 5 тысяч гектаров. Это действительно огромная территория и общий ущерб составляет примерно 1 миллиард рублей. Вот. Застройка особой охранной зоны обнаружилась в ходе подготовки к Олимпиаде, но просто сам абсурд ситуации здесь в том, что в момент подготовки к Олимпиаде эта информация уже была известна, но почему-то дождались 21 года, и вот там уже куча сделок значит, произошло, и это вот все решили поднять на всеобщее обсуждение. То есть мы в любом случае следим за ситуацией, смотрим что как. У меня на самом деле товарищ попал в такую ситуацию, то есть у него очень давно участок этот имеется, но тем не менее юристы помогли ему вывести его из-под ареста. На сегодняшний день участок продается, то есть никаких обременений нет. Следующая потрясающая новость, господа в горах Сочи зацвела цахура. Если вы не видели, насколько это потрясающее явление, то срочно идите, покупайте билеты, летите и смотрите. Потому что это недолгое явление, и оно стоит для того, чтобы вы туда прилетели, посмотрели, вообще вот прониклись атмосферой Сочи, потому что там кайфово, красиво и замечательно. Следующая новость. Поляна Пик и Гранд Каскад попали в полуфинал 15-й федеральной премии «Урбан Эвордс». Чтобы вы понимали, вообще формат этой новости, два объекта одного застройщика в Сочи попали в премию Urban Awards. В полуфинал. На секундочку. Это о чем-то да говорит. Мы на самом деле активно, ну, регулярно продаем эти объекты, особенно «Поляна Пик». Потому что Поляна, в принципе, сама по себе интересная локация, народ ее любит. Там не хватает действительно интересного, хорошего премиум жилья. Ребята его предоставили, за что, в принципе, сейчас и вот участвуют в замечательной премии Urban Awards. Ну и объект, мимо которого невозможно пройти, старт которого произошел вчера, это LePrime Prime Residence Поляна Сочи. Это настолько уникальное место, что, в принципе, не было еще ни одного объекта, который продавался в этой точке. Вот просто, если вы были в Сочи, вы знаете, что такое роза -худр. Именно низ роза где ратуш. Так вот, в 300 метрах от этой ратуши, вот на этом же плато, на единой территории, старт продаж. Это супер уникальное, это реально штучная недвижимость в Сочи. И это... Она реально того стоит, там просто сейчас был отель, его реконструируют, продают и делают премиум апартаменты, господа. Всего на сегодняшний день доступно 35 лотов, то есть это действительно штучная недвижимость. Если интересно, успевайте, они очень быстро уйдут. В дальнейшем, конечно, откроются еще лоты, но тем не менее сейчас что есть, то есть. Вот, господа, рекомендую вам, если вы интересуетесь поляной, хотите что-то штучное, хотите для себя, для сдачи, там, для отдыха и так далее, лучше, как говорится, место не придумать, потому что в этом, вот именно в этой локации в основном представлены одни отели, а в отеле вы ничего не купите. Здесь же вам предлагают купить апартаменты, но так, что отель будет управлять. То есть вы доход получаете, и сами можете там находиться. Вот, господа, больше новостей и реально интересных каких-то лотов в нашем телеграм-канале. там даже встречаются лоты, которые продаются за 2 часа. Вы можете подписаться на него, перейти, посмотреть, контролировать это все. Ну и если уже назрела покупка недвижимости в Сочи или в Дубае, то не нужно медлить. У нас есть реально интересные подборки, которые мы готовим для наших клиентов, которые к нам обращаются. Можем с вами ими поделиться. Там есть люди, которые хотят инвестировать, и мы можем вам это предоставить. Есть люди, которые хотят получить интересные... Хороший доход именно по аренде недвижимости, мы собираем до них также пулы, ну, по МЖ как бы и так понятно, один единственный объект, главное, чтобы нравился. Обращайтесь по ссылкам внизу, там у нас указаны мессенджеры, пишите нам в WhatsApp, если хотите получить подборки и обязательно подпишитесь на наш Telegram, потому что там действительно много срочного и интересного проскакивает, а вы, возможно, это упускаете. С вами был Макс Репьев, это были новости, господа, вам всем удачи, всех благ, хорошего настроения и пока.